Странно, что иногда глаза говорят больше, чем слова. Нет. Они всегда говорят больше. У них есть своя душа, отдельная от слов. Они всегда говорят глубже, сильнее, чувственнее. Они могут быть мягкими и грубыми. Глубокими и пустыми. Можно разыграть эмоции. Можно держать свое лицо в таком порядке, чтобы ни одна его часть не срыгнулась. Можно взять себя в руки и улыбаться. Но глаза всегда расскажут правду.